Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Я как-то делал ролик об админах матрицы, вот, есть на моем канале, можете посмотреть, о чем я там говорил, что есть определенные люди, различные колдуны, колдушки, экстрасенсы, да, волхвы, вот, гипнотизеры, вот, админы матрицы, вот, о которые, ну так, в общем-то, и считают себя, что они так называемые админы матрицы да? ну, сделал и сделал как бы, но появился человек Виталий Бахнин, у него есть канал он так называется, Виталий Бахнин можете, в общем-то, там посмотреть и наши с ним выпуски, ну и его выпуски как раз, почему он считается себя админом матрицы вот. а он именно считает себя админом матрицы, что у него есть права админа, админских права четверские и поэтому он решил, что этот ролик только о нем, ни о ком более. Вот. А, еще эти биохакингом, который занимается, вот, тоже считается админами Матрицы. Вот. Он решил, что это все о нем, одел корону админа Матрицы, постучался в скайп, в общем-то, и, как он говорит, хотел разобраться с этим вопросом, что я думаю о Матрице. Вот. Ну, я ему сразу на берегу сказал, что у меня есть только аргументы, которые я могу рассказать. Я не разбираюсь с, с кем-то, я разбираюсь только с собой в этих вопросах, всегда только с собой. Больше ни с кем, я никому ничего не доказываю. Вот. Я могу рассказать аргументы, кто-то может их принять, кому срезонировало, кому не срезонировало, соответственно, отвергнуть и все. И не более того. Вот. То есть я сразу ему ну, об этом на берегу и сказал, что доказательств никаких давать никому не собираюсь. У меня есть только аргумент. Потому что в этом вопросе доказательств быть не может. Но он с этим не согласился. Ну и ладно. Как, как говорит Артемий Лебедев, ну умер и умер. Ну не согласился и не согласился. что у него, он, он считает, что у него есть доказательства. Ну и хорошо. Вот. И чудесно. И флаг ему в руки, как говорится. Вот. Но я бы не стал выпускать этот ролик. В общем-то это все не важно. Да? Вот. не наш разговор, ничего этого... Но дело в том, что м -м, есть один забавный момент. Имело весьма такое забавное продолжение вот эта вот тема вот, об админах Матриц. Вот. Именно забавно. Я и хотел с вами поделиться, вот, чтобы вы оценили, оценили всю вот эту вот полноту, глубину, что произошло. События самого. Не, не, не с Виталиком. Нет, не с Виталием. Нет. Там все гораздо интереснее получилось. Ну, ладно. ну, давайте по порядку. Раз уж мы здесь все-таки назвали, в том ролике я фамилий никаких не называл, да, но он все-таки загреб все под себя, Виталий. Вот, ну здесь, ну, загреб и загреб, да? Как говорится, ну умер и умер. Ну, раз так, давайте вот обозначим тогда. Конкретно вот в данном случае у нас есть фамилия. Вот. Соответственно, узнаем, почему Виталий считает, что он админ матрица. Дело в том, что как-то он.. Своей странице ВК на, В шапке своей страницы Группы, по-моему, как я понимаю Разместил фотографию Уточки У него в детстве была желтенькая уточка с красным клювиком Он примерную Фотографию нашел где-то в сети И разместил ее, соответственно На шапке своей вот Странички ВК вот. Ну разместил и разместил да? Вот. Ну так говорится И хрен бы с ним Но он любит детективные фильмы, как он говорит, и матрица это знает. И она недавно вышел э, фильм такой, достать ножи, вторая часть, там Дэниел Крейг снимается. И он в моменте с Дэниел Крейком, с Даниэлом, когда он там в ванной лежит с ноутбуком, и там стоит желтая уточка с красным клювиком. Нет, она не идентичная, она очень похожа. Да? И он решил, что вот, поэтому ему знак Матрицы. И, соответственно, Матрица говорит, Виталий, ты Нео. Виталий, у тебя админские права. Вот. Ну, Странный немножко так забегая вперед. Права, спойлер, то есть он ничего не умеет, только говорит, что тут все сломано. И кто-то должен прийти и сделать ай-яй-яй. -ай -ай». Но ну, об этом поподробнее. Вот. То есть у тебя вот админские права, ты Нео. Вот, ну, как бы не Нео, потому что у Нео-то был больше прав, он, он менял, что хотел вот, в матрице. Вот. Виталий менять ничего не может. Вот. Нет таких прав. Ну, значит, не Нео, а скажем, админ матрицы. Все, ты админ, вот, всем неси благую весть, что тут все сломано, кому надо, тело услышат. И если не изменят, будет все мои-яй. Вот. Виталий сделал такой вывод. Вот. Ну, потому что уточка. Уточка такая же, как в шапке его, вот, собственно, группы ВКонтакте. Вот. Ну, это немножко странно, потому что вот если посмотреть, что говорит в этом. Ну, как бы я посмотрел, да, если бы такое случилось, совпадение, не думаю, да, вот, если бы я смотрел, вот, я бы послушал, что говорит, собственно, актер, что говорит персонаж Дэниела Крейга в данном случае, детектив. Я послушал, и знаете, весьма интересно вещи-то он говорит. А он говорит, что игра, хочу игры. У меня мозг расписает без игры, он заряжен как болит. Он говорит, мне матрица, я какую-то там еще что-то... Он об игре говорит. Игра, все игра, хочу играть. Понимаете? А Виталик, он где-то когда-то задал вопрос. Да, все вопросы задают. И я задаю. И Виталик задал вопрос, не помнит какой, видимо, ему пришел ответ... И он не смог его интерпретировать даже. Он его не услышал. Ну, точнее, он его интерпретировал, но, как я считаю, неверно. Вот. Потому что а, персонаж Дэниела Крэ... Крэга, говорит не о Матрице, а об игре. Об игре он говорит. Он расписает без игры. У него мозг плавится без игры. Хочет запустить в работу, как болит, говорит, и не может. А Виталик его не слышит. Он мат. А уточка? Он уточку увидел, а диалог Крейга совершенно не, не рассмотрел. Далее. далее Виталий в свое время в нашем разговоре, я ему как-то рассказал, ну, смотрите, стоп, стоп, давайте по порядку. Почему я считаю, что мы не в Матрице? Вот этот момент надо сразу как бы озвучить, да, почему, ну, ну невозможно нет такого момента, что мы в матрице, она здесь невозможна. Здесь есть матричные структуры, я объясню это. А самой матрицы нет, понимаете? Матрица предполагает, что из матрицы можно куда-то выйти. Вот у Виталия есть два критерия да, определения истинности. Это Библия Святое Описание и фильм "Матрица". Вот. Ну, странно, конечно, что Библия, понимаете, она инспирирована, не инспирирована, она, ее, ее написали люди. Виталий считает, что она инспирирована Богом. Как так? Где критерий божественности? Писали-то люди, не Бог. Инспирировано. Ну, значит, любой, в принципе, человек, который заявит, что он общается с Богом, да, все, он инспирирован, вот и все, любой человек. А почему нет? Почему там да, а здесь нет? Люди пишут в этой Библии об очень неочевидных вещах. Их просто так, их не увидишь, многие вещи. Ты, вы увидите Духа, который а, над бездну, да? Дух над бездной, над водой носился. Была тьма, и дух, как говорится, над бездной носился над водой. И земля была не проявлена. Вы можете это увидеть, как-то подтвердить экспериментально? Не можете. То есть они пишут неочевидные вещи, которые подтвердить невозможно. То есть мы можем предположить, да, что все-таки там что-то есть. Но так как это писали люди, они могли намеренно или не намеренно исказить исказить информацию. А может быть и намеренно и не намерено. И так, и так. Вот. Так что вот Святое писание да, я бы не стал вот так буквально воспринимать. Далее Матрица, к Матрица. А, смотрите, вот Виталий говорит, он админ. Но, блин, вот Морфеус, когда пришел к Нео, он ему принес таблетки и говорит, Нео, пошли, я тебе покажу. Как глубокая кроличья нора. Покажу реальность. И он вывел его в реальность из матрицы. Вот Виталий кричит, я могу доказать матрицу. Приводит фильм «Матрица», да, в качестве критерия. А, собственно, где, Виталий, твои таблетки? Ты можешь показать реальность? Нет, не может. Как он собирается доказывать? Вот как он собирается доказывать? Если он не может вывести в реальность, показать ее. Он ее даже описать потолком -то не может. Что там? за матрицей. Куда выходим-то? Что там? Куда можно выйти? Вот я говорю, есть пространство. За пространство выйти невозможно. Я в диалоге ему показал логику, в общем-то, рассуждений. Куда можно за пространство выйти? Как Бог может быть вне пространства, да, существовать до пространства Бог? А где Он? Как Он мог создать пространство? А где Он был? Вот. И вот в аргумент, что Бог был сам в себе, как бы это вот, ну, это что такое? Вот то есть вот у меня пазл сходится про странство вот. оно соответственно отец сын, Святой Дух то есть длина, высота и ширина вот. все как бы у меня пазл складывается у меня все логично было пространство соответственно вот. оно вечно, бесконечно на всем протяжении все как бы но пока еще никто его конец не обнаружил обнаружить и будет предмет для разговора а пока не обнаружен можно предположить, что оно бесконечно продолжается во все стороны. Предположить легко это можно. Потому что пока еще никто не добрался до конца какого-то края пространства. Да? Вот. Поэтому и здесь, понимаете, Виталий не предлагает никакие таблетки. Какой же он тогда? Вот Морфеус, он как бы админ. да? Вот. Он мог и матрицы управлять в матрице. Да? Показывал Нео, как работает матрица, как ей управлять. Вот, соответственно И вывести в реальность этого нет. Когда мы с Виталием говорили за осознанные сны, почему это интересный момент, да, имеет значение? Потому что именно во сне во сне легче всего понять принцип-то вот этот. Здесь, кстати, я бы сказал, что есть симуляция, да, вот, а есть игра. И не каждая игра является симуляцией. Вот. Потому что игра это не ложь. Игра это по сути не ложь. А симуляция это симулирование как бы вот жизненных вот этих процентов жизни, симулирование жизни. Понимаете? Игра, она не симулирует. Она... Ты в жизни играешь, как бы, получаешь, соответственно, кайф. А в симуляторе там получается, что м -м, ложь, по сути-то. Симуляция это ложь жизненных процентов. Ну Это как, отсюда же можно сказать, почему вот люди тоже часто любят Санта-Барбару, вот смотрели, да, чужую жизнь. То есть они своей не управляли и вот смотрели, любовались на чужую жизнь. Это тоже как бы такая же симуляция, вот, смотреть за чужой жизнью, да. У нас пока никто не погружался, вот Виталий тоже часто приводит компьютерные игры, но никто еще, нет у нас такого, да, вот этой даже дополненной реальности, там, очки, который он тоже приводит. Нет такого еще, пока никто туда свое сознание не погрузил. Очки дополнены, это вам не матрица, нет. Совершенно нет. В деле очки вы спокойно, вы представляете, кто вы, что вы. Да, вы мозг немножко обманули. Вот. Но не более того, вы всегда знаете, что вы можете снять очки. Вот. А в матрице, когда вы туда запишетесь, да, пропишетесь, вы так просто уже ничего не снимите. И причем здесь есть момент, вот этот фильм, кстати, он сильно не раскрыт. А как рождение-то происходило? Как, как они сразу взрослых создавали из клонов или детей, там, что, куда они вот эти вот эти подсоединяли штекеры свои? Вот этот момент как бы он не раскрыт. Вот. Не знаю, как они там делали, а это имеет значение момент. Вот. А именно во сне да, мы можем вот эти моменты как раз и уяснить. Вот. Я сделаю еще один ролик, где у меня немножко был пазл не складывался с материей вот я забегаю вперед вам спойлер в следующем своего ролика скажу, что теперь пазл сложился, я вам потом расскажу что такое материя на самом деле так вот во сне соответственно это управлять сном в общем то да Вот попробуйте поуправлять сном Но мало кто может как же вы можете управлять Матрицей, и, и это получается, что мы в Матрице еще и спим, да? Вот У Нео ничего как бы о снах не говорится. В Матрице что он там спал, какие сны, там, что он там видел. Как, как, это, как это вообще происходит спать в Матрице? Как это можно прописать в Матрице? Вот этот момент тоже мне крайне интересен, как это возможно. Но мы спим, мы видим сны, да? И вот когда с Виталием у нас зашел разговор, об этих, соответственно, снах. Вот я ему сказал, что у меня есть опыт осознанных снов. И он встал в позицию отрицания. Вот. Что, ну, просто мой опыт отрицал. Потому что я ему не смог рассказать, как туда войти. Но я ему рассказал. Точнее, я ему начал рассказывать несколько, дал понятий и упражнений, но он их не услышал. И он встал в позицию отрицания и начал мой опыт отрицать. Но это уже извините. мне это лучше знать. Мне-то лучше знать, был я вас возник сна или нет. Да? Летал я там или не летал. В этот момент почему-то очень удивил, а он говорил, что с ней нельзя летать. Когда разговариваешь с Виталием, надо понимать одну простую вещь. Вот он по сути, как в анекдоте про мужиков на лесоповале, которым пришла японская лесопилка. Вот они ручными пилами валили, и им приходит японская лесопилка. Они бросают японскую лесопилку со сну. Вжик, сказала лесопилка, о сказали мужики, бросают туда осину сибирскую. Вжик, сказала лесопилка, сказали мужики, и бросают в лесопилку сибирский кедр. Вжик, сказала лесопилка, сказали мужики, и бросают в японскую лесопилку железный лом. Хх! сказала лесопилка. Ага, сказали мужики, и пошли валить лес ручными пилами. Вот это Виталика. Вот. То есть он в диалоге начинает, если что-то в его парадигму не влазит, он начинает закидывать вопросом. Ему не главное что-то вас выслушать, понять ваши аргументы. Нет. Он пытается всеми правдами и за что-то вас ухватить, чтобы либо заставить вас оговориться, либо, ну, как ему кажется, да? Вот. За что-то ухватиться, это, это все раскачать, раздуть, а, и выставить вас, ну, в общем-то, дурачком, да? Вот, лом вам закин... Но если у него это не получается, вот он вопросы начинает вам задавать, вы вжик вжик вжик вжик, вжик. и тогда, тогда он кидает лом. Лом – это отрицание. Просто по-станиславскому «не верю». Все. В позицию отрицания. И тут бесполезно. Все. У него просто вот «не верю» и все. Вы мне ничего не докажете. Вот. У вас просто нет шансов. Да, в общем-то, я и не пытаюсь, я же... Знаю его, да, я это выяснил, поэтому я сразу на берегу говорю, никаких доказательств вдруг, просто аргументы, хочешь прими, хочешь нет. Вот. Понимаете, здесь нужно понимать, что есть три типа людей. Те, которые видят, первый тип людей, второй тип людей, они увидят, когда им покажешь, ну, правильный взгляд, они такие, о, да, действительно, всегда здесь было, а как мы не видели этого, ну, вот. как бы удивляются, ну, вот. Ты им покажешь, они увидят. А третий тип даже покажешь, не увидит. И это у меня в жизни был такой пример. Два родных брата. Два родных брата. Наш общий друг как-то принес вот к нам каталог, знаете, голографических картинок. То есть там узоры, узоры, узоры. И нужно за картинку, как бы взгляд. Концентрироваться не на самой бумаге вот этой картинки, да? А ты как за картинку. Вот. ты как бы рассеиваешь взгляд за картинку, у тебя он концентрируется хрусталик, за картинкой на каком-то вот расстоянии ты его улавливаешь и тогда в этой картинке видно этот коллографический узор ну, там дельфины из воды выпрыгивают что-нибудь еще, дома там, что угодно вот. ну дельфин он как бы самый простой, наверное ну, для нас, для всех мы решили, что самый простой вот. и мы короче вот нас несколько человек было, и мы смотрим, смотрим, да, рассматриваем этот каталог. Прикольно, мы называли это «Пробить картинку», да? Вот. Голографические картинки пробиваем, смотрим. О, ты видишь, а ты видишь там. Все. А он сидит, и он нас понять не может. Он смотрит на своего родного брата, тот тоже все видит как бы. Вот. И он пробует, и не видит. Он говорит, вы врете. Ему брат говорит, так вот так смотри, вот так показывает, как, куда взгляд должен где сконцентрироваться. Тот пытается и не может, и не видит. И говорит, да вы меня обманываете. Ему брат говорит, что я тебя тоже обманываю, тот, и ты меня обманываешь. Понимаете? И все, и бесполезно. Бесполезно. Так, так он и думает до сих пор, что мы его обманываем. Вот. То есть, Виталий, смотрите, вот почему он... Даже если бы хотел, он никакой не админ матрицы. Даже, даже если бы это было возможно. Даже если бы мы были в матрице. С нами он не управляет. Матрицей он здесь не управляет. Какой он нафиг? Ну, вот какой админ? И он говорит, что я да, не в теме. Я не понимаю, я не погружен в тему матрицы. Он говорит это человеку, который управляет с нами. Ну, может управлять. Я не говорю, что всеми, да, но какими-то могу. Я еще не развил до совершенства это качество, сразу говорю, но управляю с нами. Далее есть человек, он меня обучал некоторым вещам, как управлять и реальностью, вот этой реальностью. Рассказывал про некоторые вещи, я управлял реальностью, да, но я еще до него как бы знал эти моменты, он, скажем, расширил вот эти границы мои, да. Я потом делал, я понял, как можно управлять. Я пока не знаю, у меня нет знаний, как управлять людьми. У некоторых это знание есть, у кого-то интуитивное, как-то это в них заложено, не знаю. Может, это просто должно быть в человеке. Вот, у меня этого нет. Но вот некоторыми процессами здесь происходящими, такими, как, скажем, погода, да, или а, задавать определенные, чтобы происходили события, кстати, связанные со своей жизнью, я это делал, и они конкретно происходили. Вот. И это я могу. Виталий такими не говорит вещами, что у него такое было. То есть он не управляет. И он говорит: я не знаю, что это такое. А он знает. Вот такой интересный моментик, да? Ну, вот. Такой у нас вот админ матрицы не может управлять ни с нами, ни реальностью. И таблеток у него нет. И туда-то он не может доказать, что он может вывести. Но вот такой админ матрицы. Да? Единственный, вот, говорю, интересный момент это суточки, да, но он и тот даже не догнал, не смог услышать, что ему в общем-то ответило вот. наше пространство. Вот. Что ему Вселенная ответила. Она ответила на его запрос. Вот. Вы думаете, это все? Нет, это не все. Вот Мы как раз подошли как раз к интересному моменту, который произошел. Который я и хотел бы вам рассказать, поделиться с вами вот этой забавной, забавной вещью вот это о пространстве ролик я записал только 2 апреля, выложил его. Но в Телеграм вот, я одному человеку, своему очень близкому человеку, рассказал, поделился с ним этой своей мыслью, я крутил его в голове какое-то время и поделился мыслью только лишь 24 марта, вот. а 2 только выложил апреля ролик. А 7 апреля по моему 7 мы с Виталием говорили как раз на эту тему Ну это ладно после него я вот начал смотреть Артемия Лебедева вот. я здесь буду если что выкладывать картиночки вот, а вы сами увидите вот, о чем я говорю вот. увидел соответственно новость Артемия Лебедева что МТС меняет логотип ну как бы меняет и меняет умер и умер логотип старый да? вот но он картинку, на что меняет, показал. И я смотрю, и я, блин, такой опа, нифига себе. А вот и мне интересный моментик пришел, а вот и мне ответ пришел. Вот. Но я-то знаю, что за ответ мне пришел. А, я-то знаю, какой вопрос задавал. И что мы видим? Яйцо, да, в МТС красное яйцо, да, был. То есть мы первые, мы яйцо, что раньше, курица или яйца. Тест говорит, яйцо. Говорят, яйцо. А. И они меняют, на что вы думали. На что вы думали? На красный куб. Да, на плоскости он у них выражен как квадрат. Буквы МТС разнесены по углам этого квадрата. Понимаете, не где-то в середине или в одном углу написано МТС. Нет, а именно буквы МТС разнесены по углам квадрата. Не важно, что значит сами буквы. Это вот оно. Три единства, понимаете? Я посмотрел, когда они это официальное заявление выложили. Они выложили его 30 марта. То есть 24-го я озвучил эту мысль в пространство. Прошло 6 дней. Появляется их официальное заявление о том, что они сменили логотип. Понимаете? Вот он, ответ пришел. То есть вот как на плоскости как квадрат выглядит да а там сами видите да когда вот э, перед входом у них это как куб и там надпись мтс с трех сторон то есть длина ширина и высота пространства ну почему красное что символизирует красный цвет вы можете сами посмотреть тут никакой особой тайны нет да вот это и мудрость как бы и сила все символизирует вот. ну и как бы там можно и здесь Цвет неба, да, красный на голубой посветить, будет черный цвет пространства, да, не проявлен такой. Тут можно много как бы о чем говорить, но это не суть, суть форма пространства, то есть я сказал же, да, что было-то пространство до курицы, яйца и петушка, пространство. И форма куба, она лучше всего как бы раскрывает, это не значит, что пространство в форме куба, нет. Это раскрытие вот именно его трехмерности самого принципа трехмерности, что ну, всего три. Три у нас мерности, Нет, нету больше никаких других мерностей. Вот. Соответственно, вот, это хорошо его раскрывает. Здесь, конечно, нам же еще говорят об единстве, да? а вот здесь уже шар, у него только радиус единый. Да? Мы же можем объем еще в форме шара раскрыть вот. через радиус единственный, да? но хотя он тоже будет и длина, и ширина, и высота, ну вот так как бы не очень наглядно раскрывается. Да? Вот. Но это не значит, что пространства как куб или как шар совершенно нет. Вот. совершенно нет. Это здесь ни при чем. Оно ни куб и не шар. Вот. И, и здесь там Виталий говорит о кресте, да? Вот. Ну, если кто читал Блаватскую, там тайную доктрину, допустим, Блаватская получше раскрывает этот момент с крестом, это как раз развернутый, в общем-то, куб, крест, по сути. Это развернутый куб, это пространство, опять же. Почему распяли на кресте? -то? Ну, пространство, все туда уйдем, ты есть пространство. Опять же, через куб нам это все рассказали. Просто попробуйте крест свернуть, получится куб трехмерный. Вот и все. Никакой мистики здесь нет. Просто Блаватская, она вот этой информацией сыпет, не знаю, все ли она понимала, что говорит, вот, может, что-то и понимала. Но она просто как накопитель, она все ее уваливает о вас, а вы уж сами анализируете. Но ну, это, это слишком, это, ну, ищите что-то в ней. Я же говорю вам, все, что вы видите в это вброс. В себе надо все ответы искать. В себе. Вот. Ни в нумерологии, ни в чем-то еще. В себе ищите. В себе задавайте вопросы. Можете в пространство задать вопросы. Вот. Такие вот. Интересные вещи, вот такая забавная вещь. То есть, вот мне пришел ответ, что да. Да, пространство. Вот, вот на этом, друзья, стоп. Вот. Далее ждите ролик про материю, что такое материя. Да? Вот. И на этом автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.